Я приветствую всех. А сегодня мы с вами приготовим холодную пасту с овощами и сыром моцареллы. Это очень красивое и вкусное блюдо. Для приготовления блюда нам потребуется 300 грамм макаронных изделий, они же паста, 300 грамм томатов, 200 грамм сладкого или болгарского перца. 1 чайная ложка или 5 грамм соли, 0,5 грамма молотого черного перца, 3 зубчика или 10 грамм свежего чеснока, 20 мл растительного или легкого масла и половина упаковки или 60 грамм сыра моцарелла в рассоле. Для начала доводим до кипения 1 литр воды и в воду добавляем 2,5 грамма или половиной ложки соли. Поверхность сковороды слегка увлажняем любым растительным маслом и также ставим для нагрева. Болгарский или так называемый сладкий перец моем и очищаем от семян и плодоножек. Режем на небольшие продольные кусочки. зубчики свежего чеснока слегка придавливаем ножом для того, чтобы чеснок пустил соки и стал еще более ароматным. И после этого измельчаем ножом. Чеснок – это мощный стимулятор иммунной системы и природный антибиотик. Половину уже измельченного чесночка закладываем к тынящемуся на сковороде Балдарским перцем. У томатов вырезаем места, где крепились плодоножки, и далее томаты нарезаем на некрупные кусочки. Все овощи в этом блюде должны быть не очень мелко порезаны, должны быть в средней величины. Подготовленные, нарезанные томаты выкладываем на сковороду к в болгарском перчку. Добавляем небольшое количество по нашему вкусу. У нас использовано 2,5 грамма, то есть половина чайной ложки. Вторую часть измельченного чесночка также добавляем на сковороду к томатам и перцам. воду, опускаем на 8 минут пасту для того, чтобы она сварилась. К этому времени наши овощи уже готовы. Снимаем их с огня и оставляем остывать. К этому времени уже прошло 8 минут, паста сварилась. Снимаем ее с огня, сливаем воду и добавляем 10 миллилитров оливкового или растительного масла. Перетряхиваем пасту. Это делается для того, чтобы в процессе остывания она не слепилась. Паста должна быть в состоянии аль то есть ни в коем случае не переварена. И тогда она сможет легко принять в себя овощные ароматы. Небольшое количество базилика мелко рубим и кладем к нашим горячим овощам. Чтобы мелко порубленный базилик отдал свои эфирные масла, разогретому маслу, на котором готовились овощи. остывшую пасту объединяем в серчном блюде с готовыми овощами. И добавляем к нашему вкусу большое количество черного молотого перца. Сюда же к пасте на сервировочное блюдо мы добавляем листья свежей зелени. У нас это по 30 грамм руколы и свежего базилика. Обращаю ваше внимание, что свежая зелень не должна быть мелко порублена. Так как В противном случае ножом мы ее изомнем и она не будет выглядеть ярко и свежо. О сыре-моцарелле, в случае, если упаковка с сыром, как у нас в данном случае, надулась, а сроки годности соответствуют, сыр не просроченный то не пугайтесь, это говорит лишь о том, что наш сыр это живая культура, а он действительно живой. Этот сыр не сваренный, он пастеризованный. То есть, данный вид сыра э, содержит в себе пробиотики или так называемые живые бактерии, которые помогут нам с вами сохранить здоровье нашего пищеварительного тракта или восстановиться после приема антибиотиков и болезней, что по нашим временам очень актуально. Итак, прошло совсем немного времени, а наше с вами блюдо, холодная паста с овощами и сыром мацара готово. Посмотрите, какое нее яркое, впечатляющее. Благодарю вас за просмотр и приятного вам аппетита!